Привет! Ты до сих пор ищешь перспективную нишу для получения прибыли на YouTube? В этом видео мы поможем тебе найти эту нишу, расскажем все для нее и как получать прибыль на самом мощном и самом продвинутом канале трафика YouTube. Это видео будет полезно как владельцам молодых каналов, либо для тех людей, которые только задумались о создании канала, приносящего прибыль. Очень перспективная, интересная, захватывающая и дорогая тема для получения прибыли на YouTube – это автомобили. <музыка> Тест-драйвы, приколы на дорогах. Обзоры автомобилей, женщины за рулем, история создания различных автомобилей, мужчины за рулем, ремонт авто своими руками, автопутешествия. Уважаемые автолюбители, ниша автомобилей ⁇ очень перспективная ниша для получения дохода из YouTube. А правильно выбранная ниша ⁇ это гарантия успеха вашего канала и получения дохода. 8 практических советов сделают ваш канал успешным и прибыльным. Приложите усилия.